Пять мир на грани войны. И все это приурочено к тому, что Северная Корея собирается проводить ядерные испытания у себя на территории. Все эти ядерные испытания будут приурочены к празднику Солнца нации, который является днем 105-летия дня рождения вечного президента Ким Ир Сена и как бы считаю это обычным праздником любой страны, которая хочет его проводить как угодно с фейерверками с испытанием ядерных ракет это абсолютно право любой суверенной страны Но посмотрите какова ситуация которая вокруг этого не столь важного события происходит на данный момент в мире идет к берегам Кореи группа кораблей под предводительством Карла Винсента на борту которого находится порядка 40 истребителей также идет два эсминца Майкл Мерфи и Вейн Майер ракетный крейсер Лейк Шенплей слышны с утра 15 апреля заявление Трампа о том что в Северной Корее это проблема и мы ее будем решать на портале РНТВ появляется новость о том, что вроде бы как Америка отказывается от силового давления, от военного давления в пользу сдерживания. Но требования, требования они достаточно жестокие. Отказаться от ядерной программы и свержения правительства и ее лидера Ким Чен Ына. В это, же время, в это же время китайские войска перебрасывают границам Кореи-Северной 25 тысяч человек, объявляя э, национальную тревогу к уже э, находящимся там 150 тысячам человек. Также до этого Китаем был сделан приказ о том, чтобы э, порядка 10 сухогрузов Северной Кореи покинули территорию территориальных вод Китая это вроде бы как по требованию Америки Китай пытается давить таким образом на Северную Корею так как экспорт угля составляет внутри дохода бюджета Северной Кореи следующая мера производимая самой Кореей, самой Северной Кореи, это из Пхеньяна по приказу лидера выселены порядка 600 тысяч, которые составляют 25 населения самого Пхеньяна. По словам Пхеньяна, это вынужденная мера по наведению демографического порядка в самой стране. И что вроде бы эти люди, они являются неблагонадежными, поэтому они связи, замечены в связи с Южной Кореей, они смотрели южнокорейские фильмы, ну то есть в принципе вымышленные, надуманные, так сказать, вещи в отношении обычных людей и попытки спасти, грубо говоря, часть Пхеньяна в случае возможного удара той же самой Америки по Корее. Также еще одна очень интересная фишка, которую я вычитал, о том, что в Южной Корее появился даже термин «безумный рывок». Что это значит? А это значит «побег из Сеула». В страхе о том, что Северная Корея может ударить по столице Южной Кореи, по Сиолу. Также еще одно важное событие. Это нахождение в акваториях у берегов Кореи. Находится наш крейсер Варяг, убийцы, так называемых авианосцев. То есть, и даже Пентагон понимает, что Россия не хочет остаться в стороне от происходящих событий. И приказом Путина Северный флот переведен к высочайшему уровню боеготовности. То есть вся цепь этих событий, вся цепь этих событий говорит о том, что назревает огромный конфликт, назревает война, которую опять развязывает.. Америка, Хотя были переговоры китайского лидера с Дональдом Трампом, и китайский лидер просил о том, чтобы американское правительство не развязывало эту войну, что война повлечет огромное количество жертв. При всем этом Корея не остается в долгу. Она обещает уничтожить Карла Винсента ударами, которые... Она может осуществить с территории Северной Кореи в случае провокации. На момент еще одной негативной новостью является то, что на 15 апреля между Китаем и Хиняном прекращено авиасообщение. И вся эта цепь событий говорит нам о том, что Америка в очередной раз заварила кашу, которую расхлебывает, как обычно, всему миру, включая опять же и Россию. Поэтому, все, кто не согласен с данной ситуацией, ставьте лайки и не забывайте подписываться.